Мужики, всем привет В общем, решил модернизировать Свою э, роторную косилку Убрать вот эту стойку Назад туда За диск, не сбоку, чтобы она была А за диск, потому что Травы набивается, просто капец на нее Что не очень удобно Думал сначала ее совсем Убрать и сделать ее Усиление, но потом она Станет вообще не разборная эта косилка Не хочу заморачиваться, сделаю по-простому Просто ее перенесу назад диска. Кому интересно, смотрите видос до конца. А я сейчас обрезаю все лишнее и начинаю настраивать и выставлять. Так, одну сторону переделал. Эта лыжа была на этой стороне, а это, соответственно, на этой. Здесь такой заворотик. Вот, якобы он должен заваливать траву сюда внутрь, но ну, я их поменял местами этот заворот, да, и доварил еще кусок металла, так чтобы он закрывал мне этот редуктор когда идешь до дерева, чтобы она проходила мимо когда рядом обка обкашиваешь вот. с этой стороны если будет нужно ну, металл есть, добавлю сюда кусочек какой мне нужно формы так, чтобы до диска, чтобы он заваливал там траву, не заваливал, это я уже разберусь по месту. В общем, нужен он здесь, не нужен. Потом решим. Все, то есть вот, вот здесь вот да и меньше будет цепляться всякой лабуды. Все, сзади вот эту пятку я отрезал. За нее тоже очень много цепляется, когда начинаешь затковать. В основном ножи поднимаю, но все, что лежит, зацепилась, тянется. Вот здесь ее уже нет. Если нужна будет, приварю. Никаких проблем с этим нет. Но наблюдал, по большей части только мешает. Все, сейчас эту сторону вот так вот обрезаю. Сколько мне надо. И это лыжа будет становиться на эту сторону. А к этой пятке я приварю а, трубу, которую сейчас буду обрезать. В общем, сейчас все сами увидите. Все, лишнее сейчас срезаю, чтобы оно стояло под диском и не мешало ни ножам, ни диску. Так, мужики, переделал лыжу. Лишнее обрезал. Ну, короче, укоротил, уменьшил так, как мне нужно. Так, чтобы ножи... Где она тут? Так, чтобы ножи, мужики, не цеплялись даже в отвернутом состоянии. Вот. Пускай будет, будет так. Этого, я думаю, достаточно. Вот там, где я кашу, у меня все нормально. Так, отрезал трубу. Дальше, что мне нужно сделать? Вот этот флядчик тут был вваренный, Пошел, прошелся, выбил его. Он нам пригодится. Потому что сейчас я буду отрезать эту часть, вот эту крепление. И я его вот сюда вот так вот вставлю и вварю под нужным мне углом так чтобы вот эта труба смотрела туда куда мне надо вот и может еще здесь укорочу на нужное расстояние то есть сделаю ее разборной этот флянец сейчас вот так отрезаю и глушу он будет просто как крышка здесь ничего такого нет то есть сделаю заглушечку вот как-то так Итак, мужики, тут еще чуть-чуть обрезал лишнего, Так, вот этот пятак я уже говорил, да, срезал отсюда, пошел, достал, вот так вот это получается, сейчас вот это ввариваю под нужным мне углом, чтобы было легче вот обрезок трубы, подходящий по размеру, вот так вот ставим его сюда, ставим вот так сюда, вот так центрую и прям и ту трубу, и эту обвариваю под нужным мне углом. Здесь обрезан. Вот таким образом будет ставиться под низ. Вот она как сейчас стоит. Сейчас вот тут отмечу, сколько мне вырезать. Вот. Вставлю. Там прихвачу, тут прихвачу и тут. Диск проверял. Все замечательно. Сейчас не упадет если не упадет. Вот так вот. Ножи до трубы не достают, но расстояние сделал специально, минимальное. Если вдруг что-то сюда забьется, то ножи спокойно это отсюда выкинут. Вот, как-то так. Теперь ножи по краю будут вообще стерню косить капитально. Вот такие вот дела. Все, сейчас ставлю на прихватки. А что там на прихватке? Ставлю, обвариваю, так как не нужно. Да и все. Вот Это будет разборная, съемная часть. Также же здесь лыжу открутил, вся эта трубка снялась. Если вдруг надо будет разобрать. А здесь наложу что-нибудь, кусок металла и обварю для усиления. Вот такие вот дела. Все, сейчас сделаю собираем. Так, попроваривал, короче, все. Здесь проварил еще горячее. Этот фляйн сварил там Варил, усилил все это дело еще а, куском металла. Вот. Теперь собираем все на место. Абсолютно все. Здесь вварил кусок а, ой, шайбы. Просто заварил ее, как глушка, да и все. Все, собираем на место все. И можно будет наверное, вечерочком потестить, потому что сейчас очень жарко. Как-то так. Сейчас соберу, покажу, что получилось. Так, мужики, все закончил. В принципе, что хотел, то и сделал. Вот так теперь все это дело выглядит. Вот здесь сторона эта высвободилась. Теперь не будет заваливать траву, а будет скашивать все подряд. Мне кажется, это будет самое такое нормальное решение. Вот такие вот дела. Повозился, не знаю, может часа полтора Здесь где-то сантим зазора Я думаю, этого будет э, достаточно Вот, как-то так Здесь, еще раз повторю Если нужно будет что-то делать Заваливать траву, да, такую штуку сделать То ее можно тупо даже прикрутить или приварить Такую косыну, если она очень сильно будет нужна В общем, проверим как-то так. Все, теперь можно ее испытать. Солнце, в принципе, спряталось. Поехал я в берег, попробую покосить. Так, мужики, надо докосить. Вот тут слишком высокая трава плюс камыш. Вчера вот это все дело забивалось. Сейчас вот так нож должен проходить отличненько ветер конечно но я микрофон не брался с этого защиты потом на приглушу звук или заменю его вот и потом вот ну, там еще надо прокосить поляночку как-то так сейчас попробую в общем как это работает и работает ли это вообще в принципе штативчик принес а микрофон не взял ну, да ладно я думаю будет видно все, погнали. Обалдеть! Ни одной травинки за собой не притянул назад. Кайфарики. А то прям назад тащила капец. Вот, мужики, не знаю, как было слышно, видно Я вам скажу Вообще перестала забиваться косилка Вообще Вот какой камыш ложится Но косил я в сторону камыша специально чтобы куда он ложился мне не нужен Вот Сейчас с той стороны сделаем еще Попробуем Вот, как-то так Да, мужики, что я раньше так не сделал? Это капец. Чистенько все, нигде не забивается, ничего за собой не тянет. Косит все подряд, не притаптывает. Камыш даже вот туда проходит спокойно. Почему сразу так не делать? На заводах, там не знаю, в подвалах, где их там собирают. Делайте вот так вот, свободно нож и все, это до свидос. Очень удобно. Вообще пропусков нет. Лыжа не притаптывает вот этот краю. Скашивает все подряд. Я доволен, мужики. У кого еще не переделан, обязательно переделывайте. Обязательно. В общем, мужики, рекомендую. У кого есть вот такие косилки, доработайте их. И, счастью, не будет предела. Вот. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся. Да, мужики, забыл сказать. Преимущество вот этого переноса, это когда заезжаешь в следующий ряд, да? он начинает сразу косить. Сразу начинает ложить, валить. Не заваливать стойкой. Вот эта, которая здесь лыжа стояла. Она валила траву. И все, и ножи ее не брали. А здесь сразу она берет и вообще не забивается. Ну, может там что-то зацепиться. Но сразу же срубывается. Вот. А еще сразу не переобулся. И капец. Проще, наверное, носки выкинуть. Ладно, всем пока.